Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале Все для Клёва». Мы с вами в очередной раз в Аднестре, прямо возле моста. Это практически первое место. Правда, платник. Но не получилось у нас найти нормальное место бесплатно, потому как все занято рыбаками. Мы с полчетвёртого и до восьми утра искали место. Можете себе представить такое? Все забито. И уже с моста ехали, увидели здесь место, подъехали, позвонили. И вот пришлось нам ехать на платные... На платный вариант итак сегодняшнее видео мы снимаем опять о макушатнике вы знаете о том что у нас есть видео о том как связать макушатник о лайфхаках с макушатником два видео какая макуха эффективна весной какая макуха эффективна летом это все уже мы снимали и вам показывали если не знаете не видели внизу в описании под видео, посмотрите, все ссылки на эти видео есть. И сегодня мы решили снять видео о том, какая же насадка и наживка лучше работать с макушатником. То есть у нас будет абсолютно одинаковая макуха кукурузная. С прошлого видео, кто не видел, посмотрите. Мы определили, что все-таки кукурузная и клубичная самые эффективные. Так вот у нас будет сегодня кукурузная макуха, вот. одинаковой длины поводок. Будет он и с волосяной оснасткой, и без волосной. То есть мы будем использовать горох, кукурузу, плавающие бойлы, опарыш и червь. И посмотрим, что эффективно. Если вы не подписались на канал, прямо сейчас можно подписаться. И нажмите колокольчик, чтобы не пропустить очередное видео. Вот это Виталик. Поздоровимся с ним. Здравствуйте, друзья. У нас здесь называется место, так и называют под мостом в селе Маяки. Рыбалка у нас стоит 200 гривен в сутки с берега. Земля 250 с мостом, с помостом, деревянным помостом. Считается, самое глубокое место в Маяках. Здесь под мостом глубина до 28 метров. Клюет рыба разная. Здесь старый мост утопленный. Здесь много цепов. Сом, короб. Есть крупная рыба. Вот так вот. Кто умеет ловить, тот ловит хорошую рыбу. Понятно. То есть получается, что цепов очень много, да? Не очень много, но есть цепы. Тех, кто часто приезжает, они же вообще ничего не цепляют, не обрывают, они же знают, куда бросать, как. А те, кто первые разы приезжает, те обрывают. Те, кто вот, ну. Уже он знает, вот человек, допустим, приезжал уже 10 раз, он еще ни одной удочки не оборвал. А ну расскажите, куда здесь закидывать? Ну вот вы бросаете, смотрите, вот нежелательно не ровно бросать. Бросаете немного вверх по течению, чтобы она снесло напр да, напр напротив понятно. вас. Да. Если вы бросите за течение, она понесет дальше и остановится прям зацепи, зацепит Зацепит, само, само по себе зацепит. А так она ровно стоит И если зацепил, вот по бровочке у нас, она цепляет за бровочку диоды. Если подошел в удочку, не надо тянуть и обрывать. Ага. Подошел просто немножко. А закидывать далеко надо? Нет, не надо надо далеко забрасывать. Метров 15-20 бросайте и хватит. И так самое здесь она клюет. Это получается второй обрывчик. Вторая бровка, она как раз лучшая клюет. Чем дальше бросать тем больше вероятности, что попадете на старый мост. Все понятно. Да. Спасибо. Все, спасибо вам. У нас 5 грузил. Основной это опарыш, червь, макуха кукурузная, желейные бойлы, кукуруза и горох. Все, вот на этом мы будем ловить. Да, и хочу сказать, что длина поводка у нас будет 12 сантиметров. Три из них будут э, с волосной оснасткой и два без волосной оснастки. Тут будет опарыш и червь. Первая поклевка на горох. Друзья. Буду надеяться, что не будет зацепа. Ух ты тут грязь. Я Лечебная грязь красавцам смотрите и у нас горошина вы видите делаю пучок червя вот такой и не забывайте про манку которая нам нужна для того чтобы эти черви нормально долетели и не запутались об основную леску таким вариантом приклеиваем наш поводок к макухе чтобы он не запутался за основную леску во время полета э, оснастки то же самое делаем и с опарышем. Несколько опарышей цепляем на крючок, оставляем открытым жало. Вот, и попытаемся на такой вариант тоже что-нибудь корма. Как сказал Виталик, забрасывать будем не больше 15-20 метров, поэтому заброс будет плавненький и короткий. Друзья, на Парыша позарился карасик, видите, кукурузка тоже сработала, смотрите, довольно-таки крупный карасик, хороший такой, на кукурузу, видите, то есть работает волосяная останка хорошо. Желейный бой. Красиво, хороший. Видите? друзья, запахом гороха. Еще пахнет. друзья, сейчас один красик, на жале, был. Так, друзья, траниушечка. Не севечка. Позарялась. Ну, я выпустил. Все это гуляет. Червяк рулит. Ну, mm, красавчик какой uh -huh. Карасик хорошенький. Это что у нас было? Это был червь, друзья. На червяках. Видите, червь работает. Работает. Первый карпик этого года, друзья. Поздравляйте. Пишите в комментариях. Буду рад увидеть ваших комментариев. Вот такой вот красавец. Маленький, правда. Вы видите? Но он покусился на червя. Давайте... Снимем. так. Ну, такой вот маленький, небольшой. Друзья, я не могу его забрать. Не могу. Такие должны вырастать до 5 килограмм? И вам советую -то тоже самое. Карасей забирайте, проблем нет. Так попросил меня вам передать дедушка Дневство. А вот вот таких вот э, карпиков небольших надо выпускать. Причем как можно быстрее. Это не тот размер, который нужен. Очередной карасик на желейный бойл гузяк, вы видите, запишем на его счет еще одного карася, а червя любят не только караси, но и бычки, вы видите, какой красавец. Кали... крупнокалиберный такой красавчик Видите? на горошек, на горошек друзья оставил 4 удилища потому как опарыш я думаю что нужно чтобы он работал с червем вместе то есть я червя прикрепляю опарышу. оставил я один вариант на животную насадку насадка получается червь с опарышем желейный буль, горох и кукуруза. То есть 4 удилища. Сделано это из-за того, что, честно говоря, я уже потерял 5 грузил, чтобы вы понимали. 5 грузил. И мне просто уже их не осталось. Поэтому пришлось перейти на 4. То есть цепы такие, что мама не горюет. Что ж, друзья? Червь, червь, червь, червь. Лучше всего. Сегодня клёв классно, скажу Смотрите. Видите? Желейный бойл. Нравится? Нравится рыбе. но все равно червяк лучше, друзья. Но И это тоже, кстати, работает хорошо. Неужели пуза елкипал? елки -пас. Давно она молчала. Вот она. Кукурузка. Вот, знаете? Кругленькая такая, похожая на, на горох, но тем не менее это куруза. Друзья, на горох. Друзья, у нас очередной карпик. поймался. И опять-таки на черве. Представляете? Маленький. Грамм 350-400. пошел. Красавец. только разик. Красивый. Ах, красота. Видите? На червячок, друзья, червячок. То есть вот таких карасиков мы наловили. Мелочь. Отпустим. Этого тоже. И этого тоже. И этого тоже. Так. Какого еще отпустим? Вот этого. И от этого. вот этого. Вот этих возьмем. Два. Друзья, взяли немножко рыбы, специально только, чтобы поесть по семье. Все остальное отпустили. Хватит нам. И вы, друзья, берите только столько, сколько сможете съесть. Договорились? Дедушка Днестр вам это заштет. Итак, друзья, заканчивается наша рыбалка. Она была очень продуктивна. Сегодня был хороший клев, хорошая погода. вот, И мы прекрасно провели время. Рыбалка была у нас с 8 утра до без двадцати дня, в принципе, короткая сессия. Но ее было достаточно для того, чтобы определить ту насадку и наживку, которая была эффективна с макушатником. Первое место это был червь, тут не дать не взять, прекрасно он отработал, хотя на него ловились и бычки, и караси а также мы поймали два карпа, ну, которые отпустили, вы сами это видели. Второе и третье место между собой поделили желейные бойлы и горох. На кукурузу клевало хуже, вы это видели, но по крайней мере караси на кукурузу попадались. Хочу обратить ваше внимание на эти желейные бойлы, друзья, на то, что они эффективны как на реке, так и на закрытых водоемах типа прудов, озер и так далее. Они будут приподнимать крючок, так как они плавающие. И рыба будет охота на них клевать. Потому что есть запах конкретно гороха, есть запах конкретно кукурузы. И это очень нравится рыбе, особенно большой. Дать вам еще один маленький совет по поводу Днестра. Вот Особенно сегодняшняя ситуация, когда мы не нашли места, вообще не нашли на Днестре места. С 4 утра до 8 мы искали места и не нашли. И только вот тут, в самые первые... Места платные, которые возле моста, нам пришлось вот здесь встать и порыбачить. А так бесплатный Днестр полностью забит. Сегодня, конечно, выходной день, День Конституции Украины. Всех я вас поздравляю, друзья, с этим знаменательным днем. Поэтому, если вы собираетесь ехать на рыбалку, имейте в виду, в выходные дни приезжайте как можно раньше или вообще с вечера. Это самый лучший вариант. Друзья, если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Ну а я прощаюсь с вами. До скорых встреч на рыбалке. Всем удачи, все хорошо, Пока.